Приветствую на канале Шарабара, а за идею для данного ролика хочу сказать спасибо своему подписчику Алексею Золотникову. Может про концлагеря ЮАР и Апартеид? Да, Алексей может. Забавно, что я таким веселым голосом сейчас разговариваю, учитывая, что тема, мягко говоря, не самая веселая. Будем исправляться по ходу пьесы. Алексей, огромное тебе спасибо за тему, и мы к ней переходим. Апартеид. Официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся в Южноафриканской республике с 48 по 94 годы прошлого столетия национальной партии. Термин был впервые использован в 1917 году Яном Сметсом, ставшим впоследствии премьер-министром Южноафриканского союза. 26 мая 1948 года к власти в Южноафриканском союзе пришла национальная партия, придерживавшаяся доктрины африканерского национализма. Это ознаменовало начала эпохи апартеида которая продлилась почти полвека первоначально территория южной африки заселялась голландскими колонистами которые и составляли большинство белых поселенцев в регионе однако на рубеже 18 19 веков англичане захватили колонию и формально она стала английской англичане стимулировали переселение своих подданных на африканский континент из-за чего у них стали возникать стычки с уже жившим там на протяжении нескольких поколений местным на населением из числа голландских колонистов, получивших название «буры». В конце концов, под административным натиском англичан, буры стали продвигаться в клуб континента, создав свои независимые государственные образования. В конце 19 века в Южной Африке нашли богатые месторождения золота и алмазов, что вызвало две англопурских войны первые англичане оказались плохо готовы и проиграли, но во второй взяли реванш. В результате все южноафриканские колонии и бурское государство были объединены в единый южноафриканский союз, ставший доминионом британской империи. Это объединение привело к появлению двух влиятельных партий южноафриканской, которая в основном состояла из английских переселенцев и ориентировалась на Британию и национальной партии, которая исповедовала доктрину африканерского национализма. Африканеры традиционно противопоставляли, себя английским колонистом поскольку вели происхождение от самых первых белых поселенцев в африке отличались они как по языку африканс ближе к голландскому так и этнически. африканеры происходили от голландских и французских протестантов кроме того среди белого населения африканер были большинством в мае 48 -го года к власти в южной африке пришла национальная партия ориентировавшаяся на африканерское большинство с этого момента влияние англичан стало падать и противоречие между доминионом и и метрополии дошли до такой степени что в начале 60-х годов южная африка провозгласила независимость и вышла из состава британского содружества Среди лидеров национальной партии было немало активистов брудер -борда. это братство африканеров, тайной, поначалу, организации, стоявшей на позициях радикального африканерского национализма и выступавшей за независимость Южной Африки от Британии. В годы Второй мировой войны Брудер-Бонд симпатизировал нацистской Германии и государством оси, то есть нацистскому блоку, рассматривая их как самых могущественных противников Британии. Практически все южноафриканские лидеры, начиная с 1948 года, были активными членами Бруден Бонда. с конца 40-х годов южноафриканское правительство принимает целую серию сегрегационных законов которые и стали основой политики апартеида первым делом было проведено расовое размежевание населения раса в обязательном порядке указывалась в документах и принадлежность к той или иной расовой группе существенно облегчала или наоборот усложняла жизнь расовых групп оказалось три: белые черные и цветные любопытно что в сша где в то же время Время еще существовала сегрегационная система, никаких различий между оттенками кожи не делалось, и цветными именовались все темнокожие американцы. Но в Юар цветных или как их еще называли коричневых африканцев четко отличали от банту. Так именовали темнокожее население. Цветными считались мулады, происходившие от браков первых голландских колонистов с африканцами. Они, как правило, говорили на африкансе, в полной мере усваивали культуру европейских переселенцев, были грамотны и придержаны протестантизмом. Цветные подвергались меньше дискриминации, чем банду, но не имели всех прав белых граждан. Политика апартеиды сводилась к тому, что все жители Южной Африки были разделены по расовой принадлежности. Для разных групп были установлены разные права. С правлением национальной партии связаны ужасные годы апартеиды в ЮАР. Все население страны поделили на белых, у которых было больше всего прав, черных, ну и в общем-то цветных. Вскоре после этого все стало раздельным, включая разли Общественные места. С 50 -го года в Южноафриканской республике принимались законы, которые сегодня, скорее всего, назвали бы бесчеловечными. Так, например, с 50-го года начал работать один из основных законов режима апартеида – закон о запрете смешанных браков. В то же время, надо сказать, смешанные браки тогда не одобряли практически во всем мире. Более того, этот закон, если разобраться, ущемлял не только права темнокожих, но и права белого населения, поскольку на них этот запрет распространялся точно так же. В продолжение этого закона была также принята поправка, согласно которой внебрачный секс между белыми и представителями других рас считался уголовным преступлением. В том же 50-м году был издан так называемый акт о групповых областях, в рамках которого расовые группы разделили географически, путем создания специальных холмлендов для чернокожих африканцев. Таким образом, внутри Союза были созданы специальные резервации для темнокожих, которые находились под управлением местной африканской политической элиты. При этом для африканцев, проживающих в хомлендах, был введен особый паспортный режим. Не могли попасть на территорию для белых людей, которая, кстати, занимала большую часть страны. При этом даже те немногие африканцы, имевшие возможность покидать хомтаун, выполняли самую тяжелую и грязную работу. Пойманный без особого разрешения африканец на территории для белых, должен был быть арестован, а его дело передавалось в суд. В то же время на законодательном уровне было закреплено ущемление прав темнокожего населения в повседневной жизни. Так, например, в автобусах практически все сидячие места были предназначены для белых. Существовали отдельные больницы хорошего качества для белого населения, тогда как темнокожие часто вовсе не получали необходимой медицинской помощи. На образование же одного африканца правительство тратило в 10 раз меньше, нежели на образование европейца. Расовая сегрегация коснулась даже пляжей. Самые лучшие европейцы зарезервировали для себя. Также африканцы практически не имели возможности посещать кинотеатры, гостиницы, театры и рестораны. Не только потому, что у них просто не хватило бы на это денег, но еще и потому, что вход в эти заведения им был попросту запрещен. Очевидно, что такое положение дел не устраивало темнокожее население. Не все белокожие граждане ЮАР поддерживали расизм. Интеллектуальные слои населения в лице руководства университетов сопротивлялись политическому строю и в полной мере не подчинялись. Учебные заведения продолжали принимать африканцев к другой группе протестующих относились участники второй мировой войны которым пришлось столкнуться с политикой геноцида в то время внутри юар права чернокожих защищали представители африканского национального конгресса его активность была умеренной но постепенно власть сменилась и на места спокойных лидеров пришли молодые радикалы сегодня их имена знакомы всему миру это нельсон мандела уолтер сисулу моза скотана джо слова и другие под их руководством устраивались протесты забастовки неповиновения законом в результате им пришлось пережить не один арест и оправдание полицейским становилось тяжелее и не удавалось контролировать обстановку в регионах в результате произошла первая трагедия в марте 61 -го года были убиты мирные демонстранты число жертв составило около 70 человек это в корне обострило ситуацию между белыми и черными в дальнейшем трагедия повторилась что привело к восстанию африканцев во всех южноафриканских городах наступали и самые худшие времена для обычных жителей Европейцев. В целях защиты местная власть узаконила ношение огнестрельного оружия для всех граждан. В панике многие уезжали из родных краев. Число белого населения Бьюар резко сократилось и до сих пор остается низким – 8% массовые беспорядки усиливались. Национальная партия и Африканский национальный конгресс переступали порог большинства законов. При этом динамично развивалась гражданская преступность. Последствия привлекли внимание ООН и стран Содружества. Начались многократные переговоры, но первое время они не приводили к чему-то кардинальному. Преступления по расовым признакам продолжались. Тогда, в начале 70-х годов, страны-участницы ООН узаконили международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказания за него. Это на разделяло правом влиять на политику ЮАР международным путем. Страны-участницы вводили санкции, препятствовали товарообороту, снижали инвестирование, не поддерживали экспорт. Ситуация приводила к социальной и экономической катастрофе. По мере принятия все новых дискриминационных законов, африканское правительство вызывало все больше недовольства остальных мировых держав. По всему миру происходили процессы деколонизации и расширения прав национальных меньшинств. А ЮАР двигалась в противоположном направлении. В периоды разрядки, когда США и СССР приходили к компромиссу, главным мировым злодеем становилась ЮАР, которую одинаково обмечевали как коммунисты, так и капиталисты. Африканеры оправдывались тем, что не преследуют никого по расовому признаку. Они указывали на то, что сегрегация только лишь разделяет расы ради сохранения их традиций, а не дискриминирует, поскольку разрешения и запреты в равной степени касаются всех. Они утверждали, что чернокожее население имеет свое самоуправление, что больницы, школы и университеты для них финансируются из бюджета, что белые платят дальше большие налоги, чем банду. Однако, это мало убеждало мировое правительство, и ЮАР превратилась в страну-изгоя. По линии ООН было наложено эмбарго на любые поставки оружия в республику. ЮАР была полностью изолирована на международном уровне. Начиная с 60 60-го года, ни один иностранный лидер государства не посетил страну, а южноафриканских лидеров приняли лишь в трех странах. Из числа более-менее развитых государств отношения с ЮАР поддерживали только Израиль, Тайвань, Чили и Южная Корея. Хотя торговые контакты ЮАР с европейскими странами и Америкой практически не прерывались до 80-х годов, спортивное, военное, культурное и образовательное сотрудничество было практически полностью прекращено. Во второй половине 80-х стали сворачиваться и торговые отношения. США и Великобритания фактически объявили ЮАР эмбарку, сократив контакты местного бизнеса с республикой. Изоляция не устраивала власти ЮАР, и они пошли на весьма хитрый ход, чтобы избавиться от подозрений в расизме. Южноафриканская республика, получившая независимость от Великобритании, 31 мая 1961 года потерпела серьезнейший упадок в экономике и финансовой стабильности. Сопротивление и амбиции со стороны черных только увеличивались. Вооруженная армия постоянно вводила комендантский час. В самых заселенных районах дежурили солдаты. Главный лидер Африканского национального конгресса АНК Нельсон Мандела находился в тюрьме. Протестующие требовали его освобождения. Наступили 80-е и 90-е, когда Джордж Буш, президент США, провозгласил реформу Новый мировой порядок. В западном обществе началось построение демократии, искоренялся расизм и другие признаки неравенства. Суть происходящего должно было повлиять на национальную партию, у которых были проблемы не только внутри ЮАР, но также началось беспощадное давление от международных партнеров. Всесторонний натиск привел экономику к критической точке, после чего в ЮАР зашумели местные политики, банковские клерки, предприниматели. Это подтолкнуло президента Фредерику де Клерку освободить лидера АНК и сделать ему предложение провести мирные переговоры. В мае 90-го года лидеры обеих стран узаконили соглашение об амнистии политических Заключенных местные власти освободили около тысячи борцов против расизма и режима апартеида. Вернулись политические мигранты из соседних государств, которых числилось шесть тысяч человек. В 1994 году наступил конец эпохи апартеида, но Нельсон Мандела продолжил борьбу дальше, добившись демократических выборов. Он набрал 63% голосов и 9 мая 1994 -го года был провозглашен президентом ЮАР. Его правление продолжалось до 14 июня 1999 -го года. Сегодня его знают как самого известного активиста против расового неравенства. В городе Йоханнесбурге открыт музей Нельсона Манделы. Его считают историческим. Тут можно увидеть личные вещи Манделы также тюремную камеру, схожую с той, где он сидел на протяжении 27 лет. Присутствует виселица со 131 петлей, количество соответствует числу повешенных политзаключенных. Место символизирует пытку, которую прошел африканский народ. После отмена законов по расовой несправедливости и падения апартеида в ЮАР чернокожему населению стали доступны все права белокожих. Они могли посещать любые места, учиться в местных школах и университетах, обращаться в городские поликлиники, заниматься бизнесом, претендовать на работу. В то время около миллиона граждан европейского населения переехали в Европу, Латинскую Америку и США. Если рассматривать ситуацию до и после, то многое изменилось, стало лучше и безопаснее, но процент безработицы остается высоким – 23%. Однако, благодаря большому притоку инвестиций отслеживается положительная динамика в развитии ЮАР. Такого вот был режим апартеида, который, к счастью, закончился. На позвольте откланяться. Подписывайтесь на канал, цинкайте в колокол, ставьте лайк. В общем, вы знаете, что делать. Счастливо!